здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз для близнецов на январь 2021 года в этот период на вас отразятся прежние действия как хорошие так и плохие возможно придется скрывать некоторые свои дела работая в одиночку вы добьетесь большего хороший период для исследований и развития своих внутренних способностей вы можете лучше понять события своего детства, разобраться в подсознании, тайных страхах. Многое будет достигнуто в тайне или благодаря окружающим, действующим от вашего имени. Старайтесь бережно расходовать свои физические и психические ресурсы. Не отказывайтесь от помощи, иначе перегруз с работой может привести к бессоннице, а ваша физическая деятельность может стать ограниченной из-за заболевания или усталости. В этот период вы действуете, подчиняясь подсознательным импульсам. Часто вы сами не можете определить истинных мотивов своих поступков и склонны действовать не напрямую, а скрыто, в обход, через кого-то. Начало января – время реализации своих планов в реальной жизни. Особенно это касается личных взаимоотношений. Легко решаете свои любовные проблемы, обретаете радость и удовольствие в любви. Романтика способствует творческому вдохновению, вы приобретаете шарм, обаяние, становитесь даже внешне более красивыми, чувственная сторона жизни становится более заметной. Вас влечет к самому яркому, блистательному, первоклассному, но все же правильно сопоставляете свои возможности и желания. Марс в вашем символическом 12 доме указывает на то, что не следует афишировать своих намерений. Но и не стоит скрывать свои дела от близких людей, иначе появятся обиды и упреки в ваш адрес. Возможно, ваша помощь и поддержка будет нужна кому-то. Принимая участие в чьей-либо судьбе, действуйте решительно, но не импульсивно. Учитывайте мнение, пожелания или возражения окружающих. Возможно, вам придется посетить больницу, дом престарелых или другое заведение. Сделать что-то конкретное для людей, которым нужна помощь. Удачные деловые поездки за границу или в отдаленные места. Причем цель поездки лучше не афишировать. Может появиться интерес к тайным наукам, исследованиям. И вы будете увлечены, проверяя теорию практикой. При этом возможны беспочвенные тревоги, сильные переживания, страхи, тем более если у вас есть что скрывать от, обще... от общественности. Хотя вряд ли в этот период они станут э, известны кому-то. Главное не показывать свои тревоги и беспокойства. С одной стороны, это может э, выражаться в страхе какого-либо действия желание спрятаться от всех но опять же осознанность правильный подход к любым ситуациям помогает избежать подозрений с другой стороны если уж вы о чем-то беспокоитесь переживаете то вы должны понимать что некая внутренняя агрессия может вас выдать и наоборот привлечь Ненужное внимание, Но возможно даже обвинения в адрес со стороны, в ваш адрес со стороны окружающих людей, что может привести к конфликтам, непониманию, отчуждению. Старайтесь спокойно реагировать на замечания в свой адрес, хотя в конце января это сделать очень сложно. Меркурий, ваш управитель, замедляется, и с 30 января переходит в движение в знаке Водолея в вашем символическом девятом доме. В конце месяца склонны остро воспринимать любые неприятности или проблемы, свои или близких людей. Бросаетесь из крайности в крайность, попытки найти выход из создавшегося положения. Но только это создает еще большую напряженность. Берегите себя, особенно в конце января, так как возможно ухудшение состояния здоровья. Однако не стоит торопиться и делать поспешные выводы. Это время, когда необходимо координировать свои действия с другими, а также перепроверять информацию, быть последовательными и объективными. Результат в январе приходит медленно и за счет собственных усилий и способностей. Возникнут хорошие предпосылки для углубленной, сосредоточенной работы. Это время для решения вопросов, которые относятся к долгому стратегическому планированию. В этот период вы можете проникнуть в глубину каждого дела и увидеть скрытые их стороны. При общении с коллегами или руководством стоит опираться на конкретные факты. Взывания к эмоциям и чувствам принесут скорее негативную реакцию. Венера с 8 января движется по вашему символическому восьмому дому. Совместные доходы и социальное положение, приобретенные благодаря браку или деловому партнерству, будут играть в этот период значительную роль. Общие цели и ценности также будут иметь серьезное значение, отразятся на предстоящих событиях. Романтические увлечения станут особенно активными, но, вероятно, тайными. Если вы ищете дополнительные деньги под какой-либо проект, ждете одобрения по кредиту, то наверняка ваш запрос будет удовлетворен. Вы сможете получить преимущества, связанные с налогами или страховками. Возможно, даже помощь тайного покровителя. Если в этот период заключается брак или деловое партнерство, то такой союз увеличит ваши доходы и улучшит социальный статус. В первой половине января удачно протекают дела, связанные с общими финансами, с деньгами других людей, а также со страховками, наследственными делами, налогами. Благоприятное время для финансовых дел, вложение денег в совместные предприятия, раздела прибыли, объединению капитала и работающих проектов. В это время вы можете получить доступ к совместным финансам. Если актуален вопрос наследства, то возможно его получение. Прибыль вероятно через использование личных контактов. В дело могут идти и любовные связи. Завершение месяца, время накала эмоций, усиление чувственности. Если отношения с партнером до сих пор носили платонический характер, то возможен новый этап взаимоотношений. В личной сфере обязательно что-то происходит. Отношения либо переходят на следующий уровень, либо рушатся. В это время могут возобновиться давние отношения. Может быть, вы подумаете о возвращении к бывшему партнеру. Старые, вроде бы давно угасшие чувства могут разогреться вновь. Хотя при таком накале чувств страсть можно легко принять за любовь. В конце января особенно трудно устоять перед соблазном. Возможны мимолетные связи, дающие новый чувственный опыт. Новолуние 13 января в Козероге, в вашем символическом восьмом доме, дает возможность разобраться с долговыми финансовыми обязательствами. Кому-то придется оплатить счета, решать вопросы со страховкой, налоговой инспекцией. Финансовая ситуация вашего партнера по бизнесу или супруга может резко измениться. Более драматичными проявлениями активизации восьмого дома являются травмы, хирургические операции, кризисы. Будьте предельно осторожны, так как высок риск получить травму, оказаться в опасной ситуации. Полнолуние 28 января в знаке льва в вашем символическом третьем доме в период стационарности. Вашего управителя Меркурия вызывает потребность работать с информацией, общаться, совершать частые поездки, искать знания и выражать идеи. На передний план выходят новые формы передвижения и коммуникаций, учебные занятия и вопросы, связанные с братьями и сестрами. Будьте открыты для новых идей. Исследуйте различные методы действий. В полнолуние эмоции очень сильные появляется ощущение беспокойства и потребность перемен но здесь требуется скорее ментальная чем реальная физическая перемена и в конце января ситуации будут происходить таким образом что изменения просто врываются в вашу жизнь и так как прежде уже нельзя что-то нужно изменить в мышлении, в своем отношении к людям, к ситуациям. Конец января — подходящее время для получения дополнительного образования, поскольку ваш управитель Меркурий становится ретроградным в знаке Водолея и позволяет углубиться в знания. В медицинской астрологии знак Водолея отвечает за работу нервной системы. Ваш управитель в этом знаке, в ретрофазе, может принести раздражительность, даже вплоть до нервного стресса. Поэтому берегите себя. Если вы способны контролировать свои эмоциональные состояния, то у вас проявится большая ментальная активность и способность общаться на логическом, интуитивном уровне. А может быть, вы начнете писать дневник или вести свой блог, YouTube или Telegram-канал. У вас появляется какой-то особый подход в решении задач. Порой ваша логика становится неуловима. Вы в то же время доверяйте своей интуиции. Она вам подсказки правильные даст, особенно в конце января. На этом у меня все. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Если остались вопросы, пишите в комментариях, и я вам отвечу. Буду признательна за репост. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам всего самого наилучшего. Хороших новостей, прекрасных поездок, счастья в любви, здоровья. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.